друзья всем привет спасибо что решили посмотреть этот ролик меня зовут сергей белкин я digital маркетолог и из этого видео вы узнаете как настраивать рекламу в несколько раз эффективнее но перед началом я хочу задать вам вопрос вот вы находясь в качестве потенциального клиента для какой-то компании или в качестве рекламодателя видите регулярную рекламу но не всегда нажимаете по ней всегда ли это говорит о том что реклама вам не интересна Скорее всего нет. Скорее всего вам не понравился какой-то рекламный посыл, вам не понравился какой-то визуал, не понравился оффер. То есть, в целом продукт, который вам рекламируется, интересен вам, но вы почему-то не нажали на рекламу. Сегодня я расскажу вам про вариативный маркетинг. Это такая механика, которая позволяет очень качественно прорабатывать аудиторию, делать качественную рекламу и за счет этого повышать ее эффективность и делать ее немного дешевле. Итак, давайте пройдемся. Я подготовил для вас вот такую таблицу для наглядности. Вы можете скачать ее шаблон, перейдя по ссылке под этим видео. Давайте пройдемся по порядку, пошагово. В первую очередь нам нужно прописать аватар. В условиях данной системы аватар достаточно прописать по четырем параметрам. Это пол, возраст, место расположения этого человека и его интерес. Также нам нужно приписать триггеры, боли и мотивы. Что такое триггеры? Триггер может быть, например, триггер дефицита. То есть, когда вы пишете, что данный товар доступен всего лишь в 10 единицах. Или, например, триггер социального доказательства, когда вы говорите, что данный тренинг прошли 100 тысяч человек. Нужно прописать хотя бы 2-3 триггера. Чем больше, тем лучше. Следующий пункт – это боль. Вам нужно понять боль данной аудитории. Почему им должен быть интересен ваш продукт, что у них болит, и как данный продукт или данная услуга поможет им закрыть эту боль. И последний пункт – это мотивы. Почему человек должен откликнуться именно сейчас на вашу рекламу? Почему именно на вашу рекламу, а не на рекламу ваших конкурентов? И так далее. То есть, почему ему это должно быть интересно сделать вот в данный момент времени? После того, как вы прописали аватар, триггеры, более мотивы, то есть вот эти вот основные параметры, мы можем перейти к рассмотрению и подготовке рекламы. Нужно понимать, что люди делятся условно на четыре психотипа. Первый психотип ⁇ это визуал. Это те люди, которым важен дизайн, важна упаковка. Это те люди, которые откликнутся на какую-нибудь яркую стильную картинку или на какую-нибудь анимационное видео или в целом на какое-то яркое, хорошо снятое, качественное видео. Есть люди-скидочники. Это те люди, которым важны скидки, какие-то тестовые версии, халява, низкая цена и так далее. Третий психотип это психотип социальщика. Это те люди, которым важна тусовка, им важно быть частью какого-то сообщества. Вот на данный момент было создано большое бизнес-сообщество трансформатор. Я думаю, вы наверняка о нем слышали. Вот э, те люди, которые там состоят, скорее всего, преимущественно относятся к психотипу социальщиков. И последний психотип – это рационал. Это те люди, которым важны выгоды, гарантии, какой-то конкретный результат в цифрах или в процентах. Им важны какие-то э, видеообзоры, там, распаковки, как вот сейчас популярно делать и так далее. Вот. Э, значит, что нам необходимо сделать далее? Далее мы прописываем плейсменты, где мы даем рекламу. Ну, условно это будет вот такие вот четыре плейсмента. Мы предполагаем, то есть у нас есть параметры аудитории, мы предполагаем, что аудитория с этими параметрами может оказаться визуалами. И для этого мы делаем, для каждого плейсмента делаем по два промо-поста, ну или по два рекламных каких-то поста. Значит, зачем мы делаем по два поста? Для того, чтобы мы могли провести тест. Если мы посмотрим немного дальше, то здесь мы делаем оценку. Мы делаем оценку, какой пост сработал лучше. Например, если мы видим, что пост B сработал лучше, значит, в течение нашей рекламной кампании пост А мы откидываем и на его место подставляем какой-нибудь другой пост, для того, чтобы теоретически он мог стать лучше, чем пост B. Вот. В конце рекламной кампании мы оцениваем в целом, насколько он был хорош конкретно вот для данного психотипа. Вот здесь предстоит довольно большая работа, потому что если у вас много placements, если у вас довольно много аватаров, то вам придется сделать много разных рекламных постов. Но поверьте, оно того стоит, потому что вы увидите очень большой результат в итоге. Вот, собственно, готовите по два промопоста, как минимум, по два по два поста для каждого placements и для каждого психотипа. То есть заполняйте все вот эти поля. После того, как рекламная кампания у вас закончится, вы снимаете здесь результаты и прописываете их. То есть вы в целом еще на этапе лидогенерации понимаете, какая аудитория к вам приходит и на что лучше всего эти люди реагируют. Вы видите, на какие боли, на какие, боли, на какие триггеры эти люди лучше всего реагируют. Вы видите, какого психотипа больше к вам пришло. Соответственно, это позволяет вам более эффективно более эффективно выстраивать вашу коммуникацию потому что если вы видите что к вам пришел например человек скидочник а у вас на странице на лендинге куда он пришел например очень много описания каких-то параметров каких-то там цифр и так далее скорее всего это для него ну, не слишком подходящая страница то есть для данного психотипа вам нужно сделать отдельную страницу где вы напишите сделайте большую кнопку напишите скидка 90 процентов только сейчас и от этого реакция будет гораздо лучше. Давайте перейдем в раздел «Базы знаний», и я вам расскажу, что находится здесь. Раздел «Базы знаний» помогает э, вам накапливать информацию о ваших аудиториях. Соответственно, вы можете ее использовать в дальнейшем, и это будет снижать стоимость вашей рекламы и повышать ее эффективность. Как это работает? У вас есть несколько продуктов, и есть определенные параметры, которые были указаны в таблице ранее. Вы прописываете, например, какие люди покупают лучше всего продукт один. Вы прописываете, какие преимущественно психотипы, с каких площадок они лучше покупают, какие триггеры на них лучше всего действуют, какой пост самый эффективный и так далее. Вот. И, соответственно, прописываете здесь аватары. И с каждым разом, с каждым новым запуском рекламы вы понимаете, на какую аудиторию вам нужно, быть, вам нужно нацеливаться, Потому что нету смысла нацеливаться на неэффективную аудитории иначе стоимость льда будет дорогая, и реклама, скажем так, неэффективна. Поэтому я рекомендую вам использовать пост. Он показывается. И я уверен, что он вам поленит пользоваться. Еще раз напоминаю, что вы да. можете шаблон данной под этим видео. буду рад вашим вопросам если эта информация для вас полезна ставьте лайк